Как эгрегор стирает человека? Зависит это исключительно от включенности человека в эгрегор. На каком уровне, на каких правах, частично или полностью. Самое глобальное и тотальное включение это полная отдача своих прав, то есть рабство. Этим у нас занимаются религиозные организации. Отчасти тоталитарные государства, которые строят себя, безусловно, в жесткой сцепке с религиозными системами. Ибо они как шарочка с машерочкой друг без друга не могут. Если есть такая включенность по программе религиозный фанатизм, патриотизм и прочее, что заставляет тебя добровольно отдавать, добровольно отдавать свои права любой эгрегориальной системе, то может быть как угодно. Эгрегор может стереть, может подгрузить, он волен делать с вашей бытийкой всё, что надо. При этом, при всем, эгрегоры они никаких правил не нарушают. Они изначально здесь контролеры, счетчики, учетчики изначально, стражи в каком-то смысле, да, перераспределители, трансформаторы информации. То, есть то, что они делают, они делают в рамках своих собственных обязанностей. Другое дело, что информационными Ресурсами и энергетическими ресурсами, которые они через людей начинают обладать, не могут у них быть иными, чем им позволяют сами люди. Потому что у человека есть свободная воля, это закон. Поэтому не может эгрегор выписать тебя из какого-то из себя, из другого эгрегора, если уровень допуска его в твое сознание минимален или нет вообще. Но если ты ему даешь полный контроль, то есть все ключи, все пароли, все явки от своего сознания отдаешь, то не удивляйся, что он распоряжается тобою как ресурсом по своему усмотрению. И потом не надо пенять ни на кого за то, что с тобой поступили несправедливую. Грегоров своя справедливость. Она называется программа. Справедливостью называется программа. Программа адекватного распределения. И дело с этой изгорогой не тобой и не для тебя. Поэтому не обязан учитывать твои интересы. Поэтому смотрите, к чему приводит рабство, зависимость и абсолютная безумная, безудержная включенность в чужую деятельность. Каждый волен выбирать сам. Если нет печати христианского христианской религии и пр, и, пр, да, и пр, то первоосновы не связаны по их способу. Нет, не связаны. Следовательно, эгрегоры не стирают память, и можно наполнять правильно первоосновы, то есть повышать бытийную массу. Язычники не имели связок с эгрегориальными ограничениями, чего им не хватало до нужного результата. Если говорить об эктограмме Игдрасиль, то двойной связи первоосновы порядок хаос не совсем так, не совсем. Мир, коллеги, состоит не только из христианского эгрегора. Мир состоит из очень много любых других эгрегоров. Например, ваш родовой эгрегор может проявлять себя не менее жестко, чем эгрегор религиозный. В чем проигрыш язычников? В тупом копировании без анализа. Язычники привыкли доверять друг другу, своим богам, просто людям, просто этому миру доверять. И вот это доверие, тупое копирование без анализа, оно как раз и привело к результату, что они скопировали себе матрицу, и эта матрица жестко укоренилась в их сознании. Они подтвердили это ритуалами, они подтвердили это троекратным отречением, они проявили это посвящением своих детей чужеродному богу. Всё. Система записана. Это добро и зло, принятое на веру. То есть они позволили алгоритмы добра и зла запомнить превентивно. И не рассматривали этот вопрос с точки зрения критики. Никогда Элементарно потому, что привыкли доверять. Почему так произошло? Почему боги не защитили своих? Потому что они точно такие же. То есть несовершенство программы политеизма было проявлено, конечно же, и в носителях этой политеизма. И несовершенство этой программы нужно было доказать. Вот оно и было доказано. А мелу никто не воспринимает как врага. О чем нам боги и рассказали. Они пострадали. А мы что? Не в процессе, что ли? Мы делаем то же самое, только мы сейчас можем исправить этот процесс, а они уже нет. Потому что они из игры вышли, а мы еще в игре.